Почему? начинать? Да, да. Ага. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. журналисты, Дамы и господа, пресс-центр -пресс рад видеть вас и разрешить дать слово модератору сегодняшней пресс-конференции, господину Ришарду Холленде, региональному представителю УВК. О, пожалуйста, господин Вам слово, Спасибо большое. Я, я очень рад вас приветствую здесь, на этой пресс-конференции. Сегодня, сегодня... сегодня у нас есть гость, спецдокладчик по экстремальной бедности и правам человека господин Оливия Дешота. И он представит пер сегодня э, приблизительно э, ну, не отчет, а то, что после его визита э, в Киргизстане э, он увидел и услышал своих партнеров. Конференция передается э, в прямом эфире на английском языке. И э, у нас есть перевод э, на русский язык. Чтобы у вас есть наушники. Мы пригласим вас задавать вопросы после отчета и заявления господа Шутера. И как у вас есть желание сделать интервью индивидуально, то, пожалуйста, подходите к коллегам и попросите, как это. Но через несколько минут мы тоже привезем напечатанный пресс-релиз после визиты, что вы получите его на английском, русском и киргизском языке. И тоже как бы хотите посмотреть ну, оригиналы документов, они будут размещены на, на веб-сайте спецдокладчика. Э, и э, там тоже будет э, видеозапись этой конференции и фотографии с, с визита. Э, есть какие-то вопросы? Mm -hmm. mm -hmm. Все понятно. Хорошо, можно And Mr Olivier de Shooter, as well as yours. Well, thank you very much to Mr Richard Comenda, for his introductory remarks. I'm very pleased to be here and I look forward to the conversation that will follow my initial my presentations. My name is Olivier de Schulter, I've been appointed by the Human Rights Council as Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. And my role is to provide the international community with an assessment of the situation of poverty in the countries that I visit and how poverty relates to human rights. We are independent experts. I'm supported by the Office of the High Commission for Human Rights. But my assessment is made in my own name and under my sole responsibility. I do not represent uh, as such многим именно 70 примерно дохода отправлялось в образование до 60 миллиардов сомов до сегодняшнего дня было уже потрачено именно в 2022 году только но это, ну, это не полная картина. За последние годы мы увидели многие исследования, наименьшее время рейтинг ПИЗА, вы знаете, да, международный рейтинг по оценке образования, и который говорилось о том, что качество того образования, которое предоставляется в очень низкое. Большинство школ недоослащены необходимыми. И 170 школ нужно полностью разрушить и заново перестроить, потому что они настолько истощены изнушены и находятся в аварийном состоянии. И во многих школах нет самых базовых даже санитарных услуг туалетов. И в большинстве случаев это считалось бы самым минимумом того, что можно ожидать из школы. Одну проблему я чуть-чуть более не изучил, это был вопрос по дошкольному образованию. Это действительно ужасает, что 78% населения детей не имеют доступа к дошкольному образованию, и это является действительно очень большой проблемой. И это особенно очень сильно сталкивается с этим именно бедные семьи, и из-за того, что они были не хорошо подготовлены и к, к старту школы, они уже имеют меньше возможностей преуспеть. И это действительно нужно пересмотреть. И Выстроить, выстроить правильную систему по финансированию образования. Третья большая проблема это именно заруховение. А здесь основная проблема я бы выделил не, отдельно то, что недоплачивают, то, что мало получают. Но здесь может быть речь идти о неофициальном финансировании, неофициальных финансах, которые крутятся вокруг. Да, и по стандартам 28% населения они не должны платить что-либо. И, и от них не ожидается, чтобы они финансировали, оплачивали. Это может быть военные, это может быть... Это именно сироты, ОВЗ и другие. Но это даже полностью не покрывает же всех, у кого нет финансов. То есть бедные люди, они не в группе тех, которые могут оплатить, и они не в группе тех, которые бесплатно получают зарплаты и качественное медицинское обслуживание. И здесь Сказано, что полностью все лекарства предоставляются бесплатно для определенных, по эпилепсии, по раковым заболеваниям онкологическим. Вроде как ожидается, чтобы это все и гипертензии, например. И мы видим, что вроде обещано, что им предоставляется бесплатно, но нет. А также мы посмотрели на вопрос именно по жилью, по программе «Доступное жилье» 2015-2020 годы была реализована специальная программа, а теперь отдельно есть сейчас стратегия «Мой дом» называется с 21 по 26 года. И здесь в этих программах мы видим, что здесь предоставляется специальная а, преференциальная система по низким процентам и для тех, кто хотят именно получить проживание. Но эти программы, они а, мало пользы приносят для людей, у которых нет да, стабильного дохода. И они не могут а, сами оплачивать и даже на этих низких процентах они не в состоянии выплачивать. Также мы видим, что очень ограниченные социальные а, программы по жилью, очереди очень длины. Людям приходится до 20 лет ждать, чтобы именно войти в эту программу. И действительно, они очень сильно нуждаются. И в этом плане я полностью поддерживаю именно предложение а, со стороны гражданское общество чтобы создать новую программу и которая бы сделала возможным получение именно жилья а также именно должны быть улучшены законодательные нормы которые бы не позволяли выселению семей с очень низким доходом а сейчас хочу пару слов сказать по именно трудоустройству каждый год примерно 350 тысяч молодых людей Заканчивают школу, в университеты, и они ищут работу. И экономика не создает рабочие места для них. И в этом плане от 7 тысяч до 50 тысяч людей уезжают в другие страны, включая в Россию, но также и в Казахстан, в Турцию, и в последнее время чаще в Южную Корею, Британию и Японию. Это действительно очень является большой и значимой проблемой. Безработица среди молодежи действительно каждым годом очень сильно растет. В 2020 году это действительно очень возросла за последние годы. Женщины очень сильно пострадали от этих именно показателей трудоустройства. Заработать среди женщин намного выше. Я до этого уже об этом вам говорил. И то, что нас действительно очень сильно беспокоит, это если вы посмотрите на жизнь молодежи, молодых людей, и которые не проходят качественное образование, которые не получают техническое образование дополнительное, которые не получают именно доходы из-за отсутствия работы, это примерно 29% производительных девушек и 12,5% среди молодых Парней. То есть получается среди выпускников школ и вузов действительно очень э, их удручающее будущее ждет э, по завершению. Здесь также 71% населения работают в теневой экономике, и как результат они не защищены или очень слабо защищены через закон, э, трудовое законодательство. И через систему социальной защиты. И в будущем они не будут защищены э, и не будут предоставлены пенсии. Так что формализация работы, официальная зарегистрация на работе является очень Значимым значимый вопросом. И в этом плане я очень рад, что в планах по реформе именно пенсии, которые я обсуждал очень долго и продуктивно во моего визита с Министерством социальной работы и социального защиты и развития. Они действительно придали очень большое значение и сказали, что у них большие планы по <соединяем> реализации в этом, в этом плане. И давайте я сейчас еще хотел бы очень четко сказать насчет дилеммы, которая, с которой правительство столкнулась, Именно вопрос касается трудовой миграции. Мы понимаем, что в какой-то мере сегодня, сейчас в краткосрочных планах очень много значимой большую пользу получают именно перечисление от мигрантов. И это действительно считается именно настолько значимым, что люди, возможно, если не эти поступления от мигрантов, то мы бы намного ниже жили бы по уровню дохода, то есть именно. Люди бы, возможно, не выживали. И в этом плане государство очень сильно усиливает им отправку своих граждан в Казахстан, Россию, Южную Корею, Англию, Британию и Японию. Но это в долгосрочном плане, я хочу сказать, что это очень неправильная стратегия. Это не устойчивая стратегия. И в этом плане Крыгерская Республика теряет своих граждан, отток умов является очень большой проблемой, а эти люди не платят налоги за границу в интересах Кыргызской Республики, они не открывают бизнесы в Кыргызстане, они да, вроде как отправляют назад в Кыргызстан эти деньги, но эти деньги используются именно для продовольственных нужд, но не для того, чтобы инвестировать и развивать экономику Кыргызстана. И еще больше, особенно, много детей страдают из-за этой миграции. 99 тысяч детей в Крымской Расселике имеют что обе, оба их родителя являются именно трудовыми мигрантами. То есть эти 99 тысяч детей растут без своих родителей. И здесь из-за этого растет именно. На, очень большая именно ненависть и угроза физического насилия над детьми. И вроде сегодня, сейчас нам нужно создавать много трудоуч... рабочих мест в Крымской республике для того, чтобы этой молодежи были причины не уезжать, а оставаться в своей стране. И я бы хотел закрыть этот вопрос и завершить мое выступление именно по вопросам социальной защиты и развития. Есть очень важная, значимая программа, которую мы детально изучили комек называется. Это программа предоставления пособий в виде наличных, которые отправляются каждой семье, если доход в семье является ниже, чем тысяча сом на душность каждого члена в этой семье. И, знаете, эта семья получает... 1200 сон а, на каждого человека, на каждого ребенка. В возрасте до 16 лет это значимая программа, я сразу с многими людьми, которые получают пользу от этой программы, и эта поддержка очень важна и полезна, и 330 тысяч детей получают деньги по этой программе. Но есть очень большая значимая проблема, это то, что эта программа очень сложна в ее управлении, администрировании. Потому что нужно оценивать, кто получатель, кто не получатель, кому получать, кому нет. И здесь очень много коррупционных схем в результате этого. И то, что мы покрываем этой суммой, она намного меньше, чем то, то, то количество семей, которые могли бы быть äh, äh, именно в этой программе. И в этом плане есть очень сложная процедура того, чтобы доказать, что äh, ты действительно нуждаешься в этой сумме, что ты можешь получать, и ты отвечаешь на требования по этой программе. И из-за этого в 2017 году в парламенте они выбрали такую формулу, которая была бы намного легче в ее управлении и администрировании. Это система, где нужно всех обеспечивать всех детей, это универсальная поголовная поддержка всем семьям, вне зависимости от дохода каждой семьи, но особенно концентрируясь на тех семьях, где три, трое или больше детей в семье. И это намного легче управлять, это может быть политически более прибыльно для политических очков и Здесь это является системой, которая бы очень сильно помогла семьям, которые действительно очень нуждаются, потому что это очень большие семьи, которые именно сталкиваются с условными проблемами в сравнении с семьями, у которых меньше детей. И, конечно, это знаете, не является не единственной программой по представлению пособий, потому что я изучил другие виды пособий, которые получают семья. Для сирот, например, выдаются, или для ЛОВЗ выдаются, или другие уязвимые слои населения получают. Это действительно очень помогает и спасает жизни, но я также слышал очень много от людей, от получателей, которые говорили, что им приходилось давать взятку для того, чтобы их включить в эту программу. И это обычно социальные работники за это забирают одну месячную оплату для того, чтобы включить кого-либо в эту систему. И в этом плане действительно есть много вещей, которые нужно и в этой стране. И в самом конце я хочу сказать про пенсии. Пенсионная система, которую я изучил, это является системой, которая покрывает огромное количество детей. И на сегодняшний день это старики, которые с детьми в советское время, они все работали, а сегодня они стали стали пенсионерами. А сегодня, мы хочется сказать, что все, кто сегодня работает в теневой экономике, они а, в возрасте пенсионного выхода, они не смогут получать а, деньги. И -за этом, В этом плане нужно формализировать и ускорить регистрацию и выход из теневой экономики, чтобы люди оплачивали а, отчисления, чтобы а, в а, старческом возрасте они могли быть обеспечены пенсии. Это мои основные э, э, да, предложения. Я сегодня утром встречался с правительством и э, передал свои, эти, озвучил эти вопросы. Я буду продолжать работать с э, правительством, буду сотрудничать и э, в Женеве. В 2023 году, в июне, я буду ä, делать мой официальный доклад, финальный, и до того я в утром проведении сказал, что у проведения есть 12 месяцев, чтобы ä, в, реализовать те рекомендации, которые я перечислил и в моем официальном заявлении, которое вам сейчас разводут, там есть пять основных приоритетов, которые я считаю, что могут быть реализованы в этом году, и я там определил ряд долгосрочных мер, которые правительству нужно реализовать и постепенно двигаться в этом направлении. И я искренне верю, что в нет другого выбора, потому что сегодня экономика очень мало и слабо диверсифицирована, и доходы обычно находятся на именно горнодобывающей отрасли, 5% от туризма и от доходов или перечислений от мигрантов. Но это никак не живая модель экономики. Нужно очень сильно дивизицифировать экономику, нужно развивать индустрию, производство. И очень много рабочих мест нужно создать для молодежи. И налоговая база, налоговые услугу, они нужно увеличить налоги, в сборы через именно формализацию и работы и выхода из теневой экономики. И нужно инвестировать больше в социальную защиту, развивать школы и нужно бороться еще сильно с коррупцией, особенно в сфере зарплаты учитывать что мы могли все создать такие условия чтобы молодежь какстана могли находить хорошую работу спасибо большое всем спасибо спасибо большое господин Дес шутер это было действительно очень интересно и вы хорошо очень суммировали то что хотел сказать и Yeah. I have the question. I cannot hear the question though. I cannot hear the question. Нет, Здесь ничего не проходит звук. Which of the government uh, officials did you meet today? Uh, which of the government officials did you meet with during your mission? Спасибо, спасибо, большое за ваш вопрос. Список очень длинный. Я встречался с представителями власти с восьми различных министерств в Бишкеке, а также я встречался с госчиновниками в на Нарыне, Баше и особенно на юге мы мы встречались с местным муниципалитетами, акимами, и также я встречался с омбудсменами госпожа, госпожа Атыр Абдрахматова. И та, также я... Было очень приятно разговаривать с госпожей гуманарой Джуматаевой, вице-замом министра социального фонда. И также разговаривал с замом Заместителем председателя Верховного Суда, а также я встретился с, с членами различных администраций, министерствами, с кем, я... вы, с кем была организована встреча. Список очень длинный, к сожалению, чтобы я мог сказать, но вы можете запросить, и вам дадут до деталей все, все ФИО и все должности людей. И в пресс-релизе вы можете получить ссылку, пройдя по которой вы можете увидеть детальную программу. Please, please use the microphone so that the interpreter will hear uh, your I question. That in the press release, please, uh, please also introduce yourselves. Uh, uh, please press the, the button. Uh, the Altanay Ismailbeko, I'm also from Mikey Press, and we would like to know uh, how were you measuring the poverty? What methods did you use? Thank you. You, you, спасибо, и, спасибо большое, в каждой стране это является Верит, очень большой проблемой, большим вызовом, вещей. чтобы четко измерить а, бедность. And и most я больше был заинтересован you, в том, чтобы увидеть, как именно эта кривая меняется, чем говорить какие-то четкие цифры. То есть в Кыргызстане мы видим, что есть официально заявленный порог, и это Кыргызстук измеряет как тысячу сом на человека в месяц. И эта линия это именно приравнивается примерно к 2,4 доллара в день, это как бы то, что в, в такой стране как Кыргызстан он должен использовать именно как прямую минимум и в этом плане по этой линии в 2020 году 23 процента населения были ниже этого прямого минимума, но с последними кризисами это особенно как результат и влияние именно роста цен, как Крысан получает большинство сахара, масла и муки, получается, за границы и с уменьшением поступлений включая как причины это пандемию и по конфликту с Украиной. Мы можем все ожидать, что цены будут еще очень сильно расти. Я надеюсь, что это будет нематериально, но и даже если это будет материально очень завышенные цены, что это будет временно. Но здесь для нас очень важно, чтобы мы осознавали, что без... Поступлений большинство семей не смогут выжить. И это действительно очень опасная, хрупкая часть моего ответа именно насчет измерения уровня бедности, потому что это не является именно устойчивым и делает саму страну неустойчивой. И в этом плане именно не оставаясь в рамках того видения, которое я получил через разговоры со всеми людьми в Беларуси, именно мы должны прийти к тому, чтобы мы не будем помогать, и мы не будем подталкивать население еще больше уезжать за границу, а мы будем создавать хорошие условия, благоприятные здесь в этой стране. Спасибо next one person please hello my name is victor nigola i'm the correspondent from the ike press as well i want to know uh, the following today we are having so much tension raising especially the war in ukraine and the prices are very much rising, and the world bank has shared a report that wheat is going to uh, increase uh, in price for over 70 and also we have the food and agriculture organization and of under UN and maybe during your visit did you meet with such uh, people and uh, do you have any kind of forecasts on the uh, how much the uh, party is going to raise and uh, given that the prices are going to rise and the second question about uh, the diversification of the economy uh, what would be your suggestions to implement the diversification given the conditions today thank you спасибо спасибо большое за ваши вопросы я настолько же переживаю как и все остальные Именно по вопросу того, что вопрос, ну, цены действительно очень сильно растут по всему миру, особенно на сельскохозяйственные продукты. И в Кыргызстане есть причины, чтобы мы боялись, потому что это действительно очень страшно. Потому что Кыргызстан импортирует 47% всей пшеницы, 48% сахара и 84% растительного масла. Масло. И, как вы знаете, в Украине и Россия. России... Они представляли примерно 25% всего мира, всего всей пшеницы, 58% именно сахара. И Украина была главным поставщиком масла. В этом плане действительно зависимость, скорее всего, от всего этого импорта и... Того факта, что э, эта поставка она будет ограничена или э, закроется, это действительно причина для беспокойства. В то, же время, э, то, что цены, в то же время мы должны понимать, что то, что цены поднимаются, это не из-за того, что это недостаток продуктов. Нет, потому что э, складируются все эти продукты очень э, много во многих странах. И uh, uh, урожаи uh, в Украине uh, были не настолько uh, хуже, как многие полагали. Uh, в глобальном рынке у нас есть очень важная uh, uh, роль, именно чтобы не паниковали, не было спекуляции, Но это как раз таки сейчас происходит. Спекуляция uh, и манипуляции. И в этом плане есть это действительно очень сильно объясняет, насколько сильно сейчас цены поднялись, потому что это исключительно из-за спекуляции, плюс из-за того, что цены очень сильно выросли на ГСМ с 2021 года в сравнении, из-за этого удобрения стали дороже, и это привело к тому, что производство еды и Переработка в пищевых продуктов, она словно много дороже. И я буду надеяться, что рынок будет меньше паниковать. И мы за основу возьмем именно прозрачные данные. Это как раз таки то, что нам требуется. И в долгосрочном плане я надеюсь, что Казахстан будет именно пересматривать свою зависимость от импорта. Будет выстраивать внутри страны именно самодостаточность, и это не реалистично, ожидать, чтобы Христан полностью, 100% покрывал все свои нужды по питанию, но тем не менее, он должно настолько сильно диверсифицировать свои доходы и свое питание, чтобы именно повысить уровень своей защитности, как минимум, но та поддержка, которая будет оказываться фермерам, она сегодня является самой минимальной, потому что я многие, с многими встречался фер, из числа фермеров, которые в какой-то мере получают какую-то помощь, но тем, тем не менее, они... В, в рамках программы, например, да? они говорят, что вот дайте нам хотя бы живность какую-нибудь, дайте нам какую-то землю, чтобы мы могли сами о себе позаботиться. Они говорят, но в конечном итоге ответ один, да, все-таки очень плохо, и большинство семей тратит больше, чем 70% своих доходов только на питание. И когда цены возрастут на 47%, то эти семьи как раз такие очень сильно пострадают. И когда я разговаривал с этими семьями, семьями, они сказали, чего они боятся. Это именно просто цен. А относительно вашего второго вопроса, значит, 90% экономики, я не являюсь магом. И я могу вам говорить именно те цифры, которые у нас имеются на руках. Экономика, именно горнодобывающая среда, сейчас на чем сконцентрирована Крымская Республика, туризм в какой-то мере, и на, на отправке своих граждан за границу. Но это никак не живая модель, это никак не нормально. И это концентрируется только на именно труде людей. Это неправильно. Моя рекомендация заключается в очень простом действии образование улучшаем для того, чтобы мы могли именно мотивировать население делать бизнес, и чтобы здесь открывались новые производства, чтобы создавались рабочие места и сфера ус услуг, чтобы развивалась для которые требуют именно высококвалифицированный персонал и эти индустрии не могут здесь развиваться не могут здесь создаваться, потому что они слишком бедными так что нужно одновременно снижать уровень бедности и чтобы семьи с низким доходом они увеличили свои доходы потому что никто здесь не будет заниматься производством если некому покупать и, или если они не смогут продавать Thank you. Thank you. Please. Okay, if you want. Hello, my name is Nurkazibero Akchabar. Finance website. And your research has shown that the life uh, welfare uh, level in Kyrgyzstan is very low. And please uh, tell us if was it easy for you to get this information from the uh, state officials. And the second question, in the statistical data, they don't really really show the real uh, life. So in our realities, uh, what is the uh, level of welfare? Is it lower than what the government claims? Well, I. Я получал данные от очень хорошего сотрудничества у нас было с правительством, я встречался именно с теми, с кем я хотел, и я получал те данные, которые мне я просил, и есть действительно очень такая согласованность чувствуется. В том диагнозе, который да, мне был предоставлен, и есть большая разница между краткосрочными и долгосрочными показателями для правительства. Краткосрочность это проблема – это именно госдолг, который очень высок, 89%, который сейчас стал чуть-чуть ниже, но это делает еще сложнее, чтобы правительство могло брать в долги. Так что в краткосрочном плане э, это будет еще ситуация ухудшаться за счет того, что э, именно э, ну, поступления от мигрантов тоже уменьшились и в краткосрочном плане э, институты учреждения, которые говорят, что большинство советуют именно государство не раскошеливаться на социальные нужды, потому что э, бюджет очень сильно ограничен. Но я все время старался смотреть на долгосрочную картину и говорил, что эти краткосрочные меры они э, да, живы или нет. И результат я видел, что это не так. Так что нужно планировать на несколько лет вперед, и чтобы мы не будем оставаться именно такими же нуждающимися. И чтобы мы могли планировать наше будущее. Потому что права, на, права человека, они могут нам показать правильную путь. Право на социальную обеспеченность, право на медицинское обслуживание, право на образование, право на социальную жизнь, оно может именно показать нам путь к счастливой жизни. И по данным, которые о которых вы спросили, это была суть вашего вопроса, я так понял. Здесь, знаете, эти данные, я встречался и с нас насадкомом. Я вижу, что они очень профессионально работают. Но данные они могут быть на руках, но это не гарантирует, что правительство будет работать именно по ним. То есть они данные. Данные они полезны для того, чтобы мониторить, но это не гарантирует какие-либо действия со стороны правительства. Многие люди здесь не выживали бы. Я бы сказал, если бы не было бы солидарности именно соседей, солидарность дальних родственников, хорошего нетворкинга, это не, эти три фактора они являются достижением правительства, но это три фактора, которые помогают всем, чтобы они не вымирали. В этом плане uh, уровень бедности действительно очень, низ, очень низок, но благодаря солидарности населения все продолжается. Please, please come to the mic. Hello. You... Микрофон не включен. Micro... Mic is off. Майк off. Кадырова. Uh, foundation uh, Babushka Adoption. Thank you for finding time to uh, to help us and our country uh, to fight the poverty. And I have one question. That there's a special reporter and an expert in this area in our country. They are introducing the state social uh, public order, uh, social contracting. So many ministries are introducing this, and uh, the first uh, one uh, was implemented in 2018 by the Ministry of social uh, Well, development so my question is that by developing this social uh, state social contract and by developing the public uh, private partnership would how much would it be contributing to fighting the poverty because as you understand that via the social contract we are having the social projects where at the end of which the people who are uh, oh, some people are getting some services and those who are working in In the civil societies uh, they are paying their taxes and this from many sides is useful so if we continue on the social contracting of the NGOs for the implementation of the work of the ministries, how much do you think it would contribute to solving the issues in the social area and how much does it contribute to the development of the country thank you Я, к сожалению, я вам дам нехороший ответ, к сожалению, я знаю, что я очень сильно уважаю вашу деятельность, бабушки адапшн, да, Вы, делаете прекрасную работу, но, к сожалению, по вопросам заказов это мы все еще находимся на экспериментальном уровне, Это получателем является очень малое количество населения семей, и Семья, с которыми я не смог разговаривать, но я то, что слышал, они сказали, что программу сейчас пока оценивают, они сейчас смотрят, это еще полезно или нет, там еще результаты должны показать и нужно будет еще посмотреть, эта программа будет продолжаться или нет. Но в конечном итоге именно активизировать и сотрудничать с НПО, а также создавать рабочие места. Это действительно очень хорошо, это в целом является хорошей идеей, но я не могу ничего сказать, потому что я этого вопрос сам детально не изучал by in, uh, going into the system of the social par partnership uh public par par private partnership it's the paying the taxes it's creating the uh, new jobs and opportunities and improvements i don't know what's the situation in other countries but i believe that it would if we would work more in this area that would really be very useful i believe thank you my comment thanks thanks maybe any more uh, questions please approach Я бы не сказал, что мы ограничились югом, потому что сам юг тоже очень действительно большой. Но я был и в Нарыне, и вот в на в Ваше, и в Баткене, но я немало времени потратил еще и в Нукате. Да, как бы можно сказать, что я не по всему северу проехался, да, можно так сказать. Like the poverty is the worst and the lowest, and the reason why? Yeah, uh, причина, so is, uh, ä, is, ä is the reason part why. Yeah, the reason why. Yeah, part the, uh, uh, uh, uh, uh, the reason why. Yeah, the reason why. Yeah, the reason why. Yeah, the reason why. Ситуация лучше, чем, а, я прошу прощения, это... там действительно ситуация была плохоже а, и в городе Аоша-Бишкек ситуация лучше. То есть мы понимаем, что в сельской местности ситуация обстоит хуже, и это показывает, объясняет нам, почему программа «Юбилеговая комека она помогает именно больше семьям в сельских местностях. Так что есть действительно вот эта большая разница. А именно в уровне жизни эта ситуация разница уменьшается потому что мы видим что из сельских местностей все члены этих семей они переезжают просто в большие города и если можно посмотреть примерно 48 да, примерно новостроек есть новых и там есть в основном население все живет из тех которые переехали из сельской местности и там условия ну, очень плачевные, а, и, и, к сожалению, мы можем видеть, что есть в местно очень бедные люди живут и в Джалбаде, и в Нарыне, и в Баткене, но, тем не менее, мы должны все осознавать, что есть, появляется много именно городской бедности, которая тоже сильно портит статистику. Any more questions? No? Then, Sorry, my last question, maybe I didn't hear it, but what were your observations on the transparency of the budget in Kyrgyzstan? Because this year there was a transparency, uh, uh, maybe you did met with the Minister of Finance on this topic, I don't know, did you see this uh, something? Я думаю, что это очень важный вопрос, который, к сожалению, у меня не было возможности именно адресовать изучить в деталях. И это было, не было одной из тем, которую я обсуждал на нашей встрече с министерством финансов. Я действительно обсудил вопрос в приоритетности пунктов в бюджете, но не вопрос прозрачности. И в последней именно пресс-релизе, который, кажется, уже вам раздали, там да, вот у вас есть, там будут именно... Отсылки на oh. часть вопросов, которые вы сейчас сказали, именно yeah, know, э, yeah, на, yeah. как э, распределяется бюджет yeah. и там на сколько тратится, yeah. что происходит, то есть yeah. там есть мои комментарии yeah. по бюджету. Yeah. Надеюсь, yeah. это yeah. будет вам полезно yeah. именно пройти детально по моему представлению. Спасибо. нет, окей, да. Тогда может вы потом ваше последнее слово, может, скажете? Да, вот, за, завершающее слово и какие будут последующие шаги, может, скажете? Спасибо, спасибо большое. Я бы хотел выразить вам всем огромную благодарность за то, что вы смогли сюда прийти. И у вас будет много еще возможности де изучить а, детально после того, как вы получите а, дополнительные еще, а, документы от меня, а, которые на крымском языке тоже был сделан перевод. И я хочу здесь сказать, знаете, что я был очень сильно впечатлен именно тем уровнем сотрудничества, который я получил от правительства. Потому что правительства не обязаны принимать. А они добровольно, волеизявляют, что говорят именно... С Говорят, что вы хотим, чтобы нас международное сообщество изучило и репортировало, докладывал о нас. Так что я хочу выразить огромную благодарность полицейскому российскому за открытость, за то, что вы, за то, что предоставили мне всю информацию, которую я просил, и я действительно получил очень хорошую пользу от встречи с НПО с гражданским обществом. И во время моего визита действительно были прошли очень благотворные встречи. И Я хочу выразить благодарность моей команде. Мне очень хорошо помогли, очень суперские, классные люди, очень любящие свою работу, которые в течение нескольких недель разговаривали здесь. Они делали интервью, проводили интервью, они делали предварительное исследование, чтобы я зашел уже с более подготовленной, очень качественной информацией. И чтобы я мог задавать именно правильные вопросы, и я хочу по пройти госпожа Патринца Варела из Женевского офиса Уваговича и госпожа Агата Осинский, мой личный советник. Также мне очень сильно помогли, очень классно господин Ричард Комендо, вы помогли мне очень сильно до сегодняшнего это господин Бишкек и будет с нами здесь, и завтра включительно он будет возглавлять офис УВПЧ в Бишкеке. И я так думаю, теперь он стал моим близким другом, да? И спасибо вам большое за это. И действительно, миссия была очень а, легка. А именно благодаря вашей поддержке господин Бака и Оксана мне нам помогли из офиса в, в, в и на этом я хочу завершить нашу пресс-конференцию и хочу вам всем сказать, что у вас будут на, на крысом языке даже информация. И я хочу, чтобы у вас были очень приятные выходные. Спасибо.